Ребят, извиняюсь, бесконечное лето, продолжаем. Я помню, помню, помню, помню. Бесконечное лето. Уля. Короче, ребят, это... Да, нет, да, это видео для детей в GDR, ага. Эээ... Ребят, ну, так как у меня сегодня днюха, день рождения, ДРЭ, Назвайте это, короче, как хотите. Ребят, так как у меня сегодня днюха, ДРЭ, день рождения, Ну, короче, назвайте это, как хотите. У меня будет Ульяна на день рождения, ага. Прям интересно. Я я на что... Что? У кого? о них кто-нибудь. Жень наверняка помнит. Почему-то казалось мне, что она помнит вообще все, что в этой жизни есть. Ладно, садись. Жилиан подвинула ко мне стул. Я сел. А дальше что? Будем рассказывать страшителю. У нас с тобой два стула и две сечки. Вечки. Естественно, две истории. Одна моя, одна твоя. Давай. Я согласился не раздумывая. Но за час на совершенно не хотелось. А ночью в лагерь, по-моему, опыту делать нечего. Абсолютно фиг. Тем более, я точно знал пару неплохих историй, которые могли бы изрядно пугать Ульяну. М -м -м. И это было просто замечательно. Начинай. Ладно. Она села поудобнее, обходила руками спинку стула и поднесла свечку моему как можно ближе к моему лицу. Однажды од в одной деревне жил был один мальчик. Ну, обычно такой. Ходил в школу, играл с социане. В общем, ничего особенного. И вот как-то раз в подпоре они что мальчик этот сыпается в поле пойти в заброшенный дом а это плянк сел и пау. и что в том доме не, переби... не перебивай не перебивай ты на ходу приду на дву губки и продолжу говорят в том доме жила ведьма а сейчас по ночам там иногда видят точнее никто не знает но боялся все деревни Мальчик сказал, что все это чепуха, и он готов целую ночь там провести. Так произошло. Но на утро мальчик не вернулся. Дима Маска вспоминается. Дима Маск наследников. А не, я помню, это видео из канала Дима Маскова, что да, там. Ну, только это по-другому называлось видео. Его нашли побельшимся. Ульяна опять замолчал. Захватывающе. Она... Он повесил себя на шнурках, <смех> латинок, <смех> и рех скепти... скептически, она вновь нас Это конец? Нет же, И Ума... мальчик похоронили, ну как обычно хоронят, лоб там, все дела, Родители и друзья, но мальчиков было уже не вернуть. Однако через несколько дней в деревне стали исчезать люди, никто не знал почему, они просто пропадали без следа. Жители уже хотели вызвать милицию, но тут друг мальчика рассказал, друг друг мальчика рассказал, что видел того мальчика, который повесил в доме Велико. Ему сначала никто не поверил, но люди продолжали исчезать. Тогда жители решили выкопать Бога, а на его крышке изнутри были глубокие царапины такие. Мальчика там не было. Куда же он исчез. Ульяна убрала свечку, подальше от лица и делала страшно. по крайней мере, на ее взгляд вырженеца. итоге то и все жители деревни исчезли, и только люди, случайно оказавшиеся рядом с домом ведьмы, рассказывал, что видела там два, два призрака. Ульяна задула свечку и замолчала. Похоже, рассказ был окончен. Прекрасно! Я захлопнул в ладоши. На пулицевскую премию, конечно, не тянет, но. Страшно? Испугался? Весь дрожу. Да ну тебе. Давай свой рассказ. Верно, я даже не вздрогнул. Я собрался с мыслями и решил рассказать историю, которую прочитал несколько месяцев назад в блоге одного знакомого. Он был довольно-таки талантливым и ша. Шо... Щекопером По крайней мере мне нравился его стиль Так что был уверен практически, Успех был практически гарантирован Конечно дословно я историю так не запомнил Так что пере... пересказывал своими словами Отдаленная космическая станция Можно сказать последний рубеж человечества Расположена на границе враждебной цивилизации Третий месяц перемирия Хотя миром это сложно назвать, скорее не, не войной, небольшая горстка выживших измученной многовековой осадой. Многодневно. С одной стороны, они не могут отступить, бросив апанпост. С другой понимают, что в случае атаки противника не продержится и не Отчаяние самое подходящее слово, чтобы описать ли Провизия подходит к концу, а боеприпасы сходят сразу на пару выстрелов, которые в случае начала боевых действий больше похоже на приветственный салют достаток только воздух вода спасибо регене регенерационную люди уже несколько недель не разговаривают наверное они просто не видят смысла тратить там на... именно общение с тебя подобных когда смерти происходит косой бизнес был точнее за многоде Не против, а именно ее саму служить Энджи, в любой неверный ход приведет к поражению как их, так и неприятели